Лесон номер 159. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. Продолжаем наш рассказ на английском. И как первое предложение. Нет. Только посмотрите, что делают Божьи люди. Ну, в этом предложении восхищение. Нет. Of no. Посмотрите, что делают Божьи люди. What God's people are doing. Что Божьи люди есть делающие. Он знает, что делают. Только посмотрите, что делают больше люди. Они сделали идола, похожего на теленка. Время какое? Прошедшее. Значит, глагол сделали в прошедшем времени. Делать, сделать, make, made, прошедшее время. Они сделали, they made. Сделали, создали, сотворили идол. An idol, an idol. looks like – походить, или быть похожим. Z, который looks like – который похож – a На теленка They made an idol that looks like a cuff. Они поклоняются идолу вместо того, чтобы поклоняться Богу. Время какое? Настоящее, продолженное или длительное. Как это будет звучать? а, в Shipping. Они есть поклоняющиеся. They are idol. Идолу instead of Вашипинг Гад Место поклонения Богу Вашипинг Это поклоня... поклонение Или поклоняющиеся Продолжаем Это разгневало И опечалило Бога Как это будет звучать на английском? Время прошедшее this made God angry and said язычок к небу к верхнему Д. согнуть и туда вверх к нёбу said это this made God сделала Бога angry сердитым и разгневанным and said печалить, грустить и опечалила. И Бог наказал их за это. Время прошедшее. Had to, как видите в этом предложении, have to, переводится как, как должен. В прошедшее время, God had to, Бог, должен был помнишь. Наказать. Кого? Их, them, за, the, for, doing this делающим это по-русски наказать их за это что делают эти люди давайте переведем этот вопрос на английский Вот. are these people doing буквально что есть эти люди делающие Почему? Это плохо. Why? Почему? Для чего? Зачем? Why is this bad? Why? Почему? Is? Есть. This? Это. Bad? Плохо. Давайте ответим на вопрос. Что, делается? Что делают эти люди? Они поклоняются идолу вместо поклонения Богу. Как это сказать на английском? The worshiping. Они есть поклоняющиеся. The idol идолу вместо поклонения Богу. In of worshiping God. И второй вопрос. Почему это плохо? Плохо, что Бог. Бога это разгневало и опечалило. This made God angry. Это рассердило Бога. And sad. И опечалило.